Привет всем, меня зовут Данил, вы на канале Заблок ТВ. Сегодня я решил во второй раз показать, как работает приложение e -Dodil. Первое видео очень сильно хайпануло, можно так сказать. Оно собрало очень много просмотров. И я решил второе видео заснять. Так, в первой вкладке мы увидим, Купоны, акции, магазинов. Как э, вы видите, тут очень много магазинов. Даже рестораны есть. Дальше. Избранная. Ну, вот у меня молочный магазин в избранном. Покупок у меня сейчас нету, к сожалению. Но у меня они были. В этой вкладке мы видим наш счет, сколько чеков мы отсканировали. Вы увидите, два чека отсканировал аж 14 сентября и двадцать четвертого августа, и в них не обнаружены товар с акционными ценниками. Вот тут акции. Так, тут да, тут есть также поддержка, в которой вы можете обратиться, если у вас какие-то неполадки в приложении. Также можете Сейчас я вам расскажу, как вы можете заработать на чеках. Идете в ближайший магазин продуктовый. У меня это Холди. Берете чеки оттуда с Каспрем и сканируйте в приложении. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Всем удачи, всем пока. Пишите комментарии также. Я все лайкаю.